Двойка, да, двойка. Убила а, Граната. Бей. Взрывайте, Граната! там в форе. брони. Бронился. Брони Подсадка на НЖУ, дайте. Только задымите зелень только. Сейчас с взорву. Граната пошла. Кидаю гранату. Найс. А Играем, да. Где? Лучший метр не знаю. Блять, да! а, три Вражеский отряд разбит. В, <свят> 4. 4. 4. М М можно их выиграть, Защитите 4. стратегические объекты. Да, да хуя, хуя прям? Я да. Понял, ус? Слабовато. ловил. подсаживается. убей. лучше резать себе. Без мака можно. Которая будет палить! Куда будет полисиньку? Тихо, упор, упор у нас в рынке. Попробуй шуметь, я его пропушу. А, там пока скорее нет, всего. Нет, палит. И геница, я смотрю, тебе бегу. Бля, за уже видинится нахуй. Никого упора нет. А будет это дура прыгать? Давай, Бомба сюда. установлена Прыгай, мразь Ты же хочешь прыгнуть Прокинул Мешки? Лестницу, Лестницу. Ага, а сейчас мешки пусть выбрать Осторожно, у -у -у. граната! Однагается, лестница Вешево? Пошли вместе пошли. Где-то в у нас Двое мешки вроде Дым как даем Не-не-не, пошли, пошли с играть Лево! Хорошо? БК? Еще бы? Два, два не торопитесь. Плант. 15 секунд, торопитесь. Торопитесь. Бьершь, выиграй. Снимай, снимай, снимай. ты забрали, блядь?